Привет! В этом ролике я расскажу, как плести вот такую цепь. Цепь получается без пайки, но за счет того, что у нее замотки, вот эти вот идут, она получается тоже крепкая, как и предыдущая. И она еще подвижна в разных направлениях, достаточно широкая. Может быть браслетом, а может быть просто колье такое длинное плести. Итак, показываю, как это делать для плетения потребуется проволока длиной отрезки по 6 сантиметров проволоку миллиметровые отрезки можно резать заранее и собственно их иметь некоторое количество запаса дальше начинается собственно, само плетение как оно выглядит короткий конец короткий конец один из концов я просовываю вниз а, нет, наоборот, в отверстие запихиваю конец и выгибаю его сюда. Получается такая история. Дальше длинный конец превращается в восьмерку. И первая часть должна идти под верхней проволокой. Выступ должен быть где-то миллиметр, ой, 1 сантиметр один сантиметр где-то должен быть а само звено вот это вот душка должна быть где-то как у этого ну где-то 7 миллиметров соответственно придет надо подогнуть все это делится подогнуть подогнуть подогнуть подогнуть вот тут сантиметр тут где-то 7 а, и теперь вот этот свободный конец я заматываю вот таким образом чтобы замотка пошла внутрь петли еще чуть-чуть подожму и перекручу Сейчас покажу как. Вот петля. И теперь заматываю то вот наконец внутрь петли, загибаю, загибаю, загибаю и поджимаю теперь. Надо получить где-то Два витка в идеале. Два витка. Вот. Также неплохо бы заканчивать таким образом, чтобы этот конец оставался внутри звена, чтобы он потом никак не мог ни за что цепляться. Дальше. Половинка готова. Теперь вот это звено я пропускаю под вот этой, вот этой штукой и, и вывожу его наружу. Смотрим. Все очень просто. Так. Фокусируемся. Вот в такую штуку. Дальше все подгибаю. И... Вот этот вот свободный конец заходит сверху теперь и в эту дырочку маленькую вот эту заходит, заходит. И повторяется зеркальная ситуация, как с предыдущей замоткой внутрь звена. Также должен торчать где-то сантиметр. тык-тык-тык-тык-тык где-то сантиметр можно чуть-чуть больше и теперь это надо замотать задел камеру так это звено теперь поджимаю вот оно плотно садится промежуток сжимаю и выправляю всю эту конструкцию ну, чтобы он шел лентой и вот еще одно звено посажено так сейчас еще одно звено поставлю и покажу как делать первое звено Вот. и так кончик впихиваю внутрь. И делаю первый поворот. Поворот должен получиться таким образом, чтобы звено, не звено, а вот эта пустота должна быть где-то 7 миллиметров. Торчащий конец где-то сантиметр. Вот, сейчас коротенький. И теперь поджимаю, чтобы стало как. Да, да. Вот. Прекрасно. Значит, первый кончик, он идет под основной длинной проволокой. Под. Запихиваю. Запихиваю. Ну вот. так теперь я длинный конец засовываю тут я сверху пихал тут я теперь снизу пихаю снизу выдергиваю выгибаю и заправляю в Сверху уже внутрь звена туда опять. Так, так, так. Вот такая штука получается. И этот кончик опять обматываю вокруг проволоки. Так. не хочет как это не хочет хочет вот он с этой стороны я его тоже поджимаю сделаю камеру, сори Вот получается звено. Звено я выправляю. И вот еще одна штучка. Немножко криво получилось, но маловато получилось это звено, но ничего. Так, как же делать первое звено? Значит, ну, собственно, я сгибаю восьмерку таким образом, чтобы. Звенья оказались. Один сверху, конец, а один снизу, торчать должно где-то по сантиметру. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Сантиметр тут и сантиметр тут. Вот так вот. И замотка идет. Одна в одну сторону. Как это я спрячу, чтобы он не не фокусировался? Туда. Одна в одну сторону. Ну. Так. Другая в другую сторону. вот как то так вот это получается первое звено немножко кривенькое но примерно такое и вот из таких звеньев она состоит ну и дальше Пойдем, поехало все вперед. Так, это вот, вот так вот это было. Только зеркальном отражение. Ну, чтобы это дальше делать такое же продолжение, надо разобраться конкретно с каждым звеном. И получается то, что вот это сейчас вставляется сюда, снизу. Они могут по-разному получаться. Надо смотреть на первое звено и его повторять. Они все звенья должны быть одинаковые. Что, есть, что это значит? Я вставляю снизу вверх. Он у меня закругляется сюда. Тут он идет снаружи. Вот так вот. Так же, как в первом. Кончик примерно сантиметр должен получиться и закручивается внутрь кольца внутрь кольца так, так, так, так, так. Острый кончик вот этот надо поджать. Вот. Первый готов. Смотрим, что получилось. Вот он идет снизу туда. Теперь этот надо внутрь сюда зажать внутрь снизу повернуть и запустить сверху Так, что произошло с фокусом у тебя так, это поджимаю, кончик этот подвыдергиваю и закручиваю так же, как там внутрь. Ну вот она примерно получается так. Первые вот эти звенья, они дурацкие, получаются, но потом она налаживается и получается хорошая. Значит, цепь немножко легче плетется, если эти звенья побольше. Но она получается более воздушная. Непонятно, насколько это хорошо. Мне больше нравится, когда они плотненькие такие. Так, еще у меня была попытка сделать таким образом, чтобы они навивались с одной стороны все то есть сейчас они в разнобой идут то есть одна идет снизу другая сверху а я сделал еще попытку когда они обе заходят с одной стороны она вроде бы получается чуть-чуть аккуратней по виду она получается как будто приятнее но она мгновенно все перепутывается если ее неправильно схватить она все в заломах а это ведет все такой лентой хороший так что можно экспериментировать вот а за счет того что она достаточно свободно плетется можно регулировать вот эти вот кольца и делать такие расширения сужения вот. В одном из следующих видео я к этой цепи сделаю замочек. Тоже очень простой, но хороший. Ладно, спасибо, что смотрели. До следующего видео. Пока!